Линза, у которой края толще, чем середина, является вогнутой. Она рассеивает воздух, падающий на нее свет и поэтому называется рассеивающей. Так рассеивающая линза обозначается на рисунках.